Здравствуйте! Мое дело-бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю. Сегодня в выпуске. Контрсанкционка продолжается. Эксклюзивчик Оперс данных. Новая ответственность. Обновление 2023 по РСВ. Налоговый прогноз. Контрсанкционка продолжается. Новинки в контрсанкционных запретах и ограничениях. Установлен особый порядок проведения операций с долями в обществах с ограниченной ответственностью, где хотя бы одна из сторон сделки – лицо, связанное с недружественной Россией-страной. Центробанк разрешил выдавать клиентам наличные с валютных счетов и вкладов, зачисленные после 9 сентября в рублях по курсу банка, без привязки к официальному курсу. Также Центробанк продлил на полгода до 9 марта 2023 года запрет банкам брать комиссию за выдачу валюты со счетов и вкладов граждан. Эксклюзивчик о персданных. Наконец-то на рассмотрение поступил проект новых форм уведомлений, которые с 1 сентября должны отправлять организации и предприниматели при работе с персональными данными, в том числе в рамках трудового законодательства. Отличий от рекомендованных сейчас к применению форм не так много. А региональное отделение Роскомнадзора по Республике Татарстан дало свои рекомендации по заполнению и исправлению уведомлений об обработке перс данных в отношении работников. Наибольший интерес до официальных разъяснений ведомства представляют пояснение о дате начала обработки данных, которую операторы-работодатели указывают в уведомлении. Новая ответственность. А вот и осенние изменения в Коап, касающиеся вопросов легализации доходов, новый штраф за отмывание денег с помощью организаций, новое альтернативное наказание для должностных лиц организаций за нарушение в информированности и информировании о бенефициарных владельцах. Конечно, добросовестного бизнеса эти нововведения не коснутся, но предупрежден, значит вооружен. Обновление 2023 по РСВ. Совершен очередной шаг на пути к глобальной перестройке системы страхования следующего года. Разработаны проекты форм РСВ и персонифицированных сведений, которые работодатели будут представлять в налоговую инспекцию. Подготовлены также порядки их заполнения и форматы представления в электронной форме. Новые бланки будут применяться, начиная с представления расчета по страховым взносам за первый квартал 2023 года и персонифицированных сведений о физлицах за январь 2023 года. Налоговый прогноз. Запускается промышленная ипотека. Это новый инструмент поддержки предприятий промышленности. Он позволит оптимизировать расходы на приобретение новых помещений производственной недвижимости. Кредиты на покупку площадок, обеспеченных инфраструктурой, будут выдавать на срок до 7 лет по льготной ставке 5%. Максимальная величина кредита – 500 миллионов рублей. Рынок обращения органической продукции, скорее всего, дополнится такими участниками, как самозанятые граждане. Им будет предоставлен равный с остальными участниками такого рынка доступ для включения в реестр производителей органической продукции. В Подмосковье на региональном портале Госуслуг стали доступны заявки на получение информации из Госархива о человеке, деятельности организации или исторических событиях. Промышленные предприятия смогут с помощью портала подать заявку на предоставление субсидии в целях возмещения затрат, связанных с покупкой оборудования. А производственные и сельскохозяйственные компании смогут подать заявку на оказание инжиниринговых услуг по льготной цене. А мы напоминаем, что с помощью моего дело бюро» вы можете бесплатно смотреть видеовыпуски новостей и вебинары, повышать квалификацию по программе «ИПБР».